Всем привет, с вами как всегда Магивара, и добро пожаловать в видео, где мы будем играть против клана Германи Кинкс. Но, а перед началом я бы хотел бы поблагодарить моих просто бесконечное количество подписчиков, которые подписались, и сейчас вы увидите их на экране. И в этом моменте я бы хотел бы немножко остановиться, потому что это самое важное, что пока что для моем, на моем канале происходит. Это в общем контент. Если вам не нравится, что ваш никнейм не показывают и на видео, и вам хочется, чтобы вам вас показали, то извиняйте, я больше это делать не буду, потому что это как-то нечестно. Люди, которые подписываются, и у них закрытые подписки, я их не могу вставить, потому что у меня нет уведомления. А те, кто открывают, то я их вставлю. Но если все откроют, то что я могу сделать с вами, ребят? Буду вставлять в каждом видео, ну кому это интересно? Я буду делать акцент только на контенте. Если вам не нравится, то можете спокойно уходить, и э, писать что-то плохое и все. Но я хочу создать аудиторию, которая поддерживает меня именно за контент, а не за то, что я там в никнейм какой-то вставлю. В общем, надеюсь, вы меня, народ, поняли. Так что давайте переходим сразу же к видосу. Так как мы играем против Германа Кинкс, я, мне кажется, предполагаю, что это из... стороны Германии. Ну, что-то такое. Мне кажется... Просто странно, у нас клан топовый, очень топовый клан, и мы сражаемся против достаточно сильных людей, непростой просто, не клан у нас, так как э, там и 14-й флоу, и ТХ у нас в клане, и 13-й, и 12-й, как я, много очень крутых э, типочков, сейчас запкинул на скалу, тоже так же делайте, чтобы скала много о себе не думала и была в курсе событий. Так что... Посмотрим, как я атакую. В принципе, я озвучу за голосом, если кому интересно. Почему я за голосом объясняю? Потому что у меня нету карты захвата. С помощью нее я бы мог бы записывать сразу же в реальном времени. А, прошлое видео, где я смотрел Бравл Толк, да, это немножко другая тема, но я записывал с ОБС-студии и если вам понравился такой голос, где я не обрабатывал его и он такой, какой есть с микрофона, то обязательно пишите. Вот. Самое главное в дни рейдов, это подобрать оптимальный для вас микс. Здесь особо не важно, сколько вы заберете а, а, вот этих звездочек, которые справа вверху. У меня нет а, рейдов. Я уже не знаю, как они называются, честно говоря. И вы только посмотрите. Все, что я кидаю в центр, оно абсолютно умирает. Потому что... Все войска имеют очень маленькое количество запас ХП и хил, который я кидаю, он не справляется, чтобы захилить все. Вот, поэтому я вам советую взять галема либо воздушную, воздушную лодку. Вот. А, гале... а а вот эти вот гиганты, всякие мелкие юниты, они просто умирают. Лучницу, например, вы обязательно должны взять магов на подкреп и вот эти таранчики стен потому что они зачищают базу и в целом можно будет побольше набрать процентов и залутать вот этих вот эту добычу для того чтобы улучшить свою деревню в них рейда или как она называется парящая скала короче суммирую если вы хотите взять вот в центр, что-то сломать в центре, берите обязательно голема, либо вот эту вот верхнюю лодку. Иначе вы, ну, никак не сломаете. Я здесь делаю ошибки, ошибки. Да, это все понятно. Пытаюсь что-то забрать. Вот сейчас вы увидите, как мои гиганты справятся с этим внутренним. Да, вообще вы увидите. Сейчас высаживаю 5 гигантов. За ними на подкрепление парочку магов. Еще плюсом там что-то дополняю пушкой. Лучницами, всем, что есть. И по итогу мои гиганты, они просто умерли, они испарились, они просто. Вот. И пушка, и все остальное, что я выкинул, оно умерло. Вот поэтому, ребят, учитесь на моих ошибках, сразу кидайте туда жирного войска, прям вот как голема. Он все снесет обязательно. И еще у него ХП останется. В следующей атаке я поменяю немножко стратегию, вот вы увидите. А сейчас я пытаюсь снести вот эту вот адскую башню, чтобы в моей будущей атаке э, она мне не мешала. В общем, сейчас я почищаю магами, да. Немножко ускорю, потому что, <laughs> как, как бы неинтересно смотреть, как они маги чуть-чуть почищают. Вот, э, парочку построечек они сейчас почистят, и нормально. Все. Это была моя четвертая атака, вроде бы. И мы идем э, изменять свой микс. Осталось две атаки. Я понимаю, что этот микс не работает, чтобы снести мне главное здание этой скалы, в общем. Я беру огромного голема. Он 160 места занимает, точно. И беру очень много лучниц. Э, берите вот такой микс. Самый оптимальный, самый хороший. Здесь обязательно берите рейдж, потому что Голема очень долго заходит, но... Сейчас я пытаюсь снести адскую башню, потому что она снесет моего голема за секунду. Он пока не, пока дойдет, просто она заберет его. Очень много здесь теряю лучниц, но в целом идет голем. Посмотрите, в него стреляет абсолютно весь деф. Весь деф стреляет, но он за это время ломает главную ратушу. И она тоже наносит очень большой урон. И, соответственно... Он дальше идет. Он сломал главную ратушу и идет дальше. Долбит пушку почти с одного раза. Дальше ракета, которая больше всех урона наносит. Он ее вообще с одного выстрела. Все, голем закончился. Но со своей задачей он справился просто идеально. Потому что. Э -э ну, вот соотношение соотношении места и качества. Мы снесли больше одним големом, чем э -э, с помощью. Гигантов всяких там, пушечек и там подобное. Это вообще ерунда была. Сейчас я высаживаю его прямо на арбалет, чтобы который самый большой урон дает. Э, Наперед кинул рейдж. И все. Остальный деф практически ему ничего не сделает. И, конечно, да, сделает у него, на наносит все-таки урон. Осталось довольно-таки много дефа, но все же. Он спокойно почищает потихонечку. Здесь здесь ускорю... И э, лучницами на заднем фоне я помогаю э, добивать строение. Вот и все. Голем абсолютно практически все почистил в сухую. Две атаки и почти нет базы. Вот, вот поэтому, ребят, берите сразу же голема на почистку. Конечно, нет первой атаку для того, чтобы забрать эту главную здание. Главную ратушу, главный весь деф, который... Э, последняя, короче, ратуша остается. Берете на заднем фоне. Почистку, все, почищаете И потом големом все сносите Абсолютно все атаки впихиваете туда Вот и все Здесь я помогаю своей деревне, которую я заработал очки Пожертвовать на улучшение моих строений И у меня уже 30 уровень Напишите в комментариях, какой у вас И вот отсюда, кстати, вот этих двух ямочек Вылазят големы Прикольная тема В общем, если вам понравился этот видеоролик то обязательно поставьте лайк. Спасибо всем, кто смотрит меня. Э и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Пока. Пока. Ну и...